Доброе время суток. У меня тут утро, вес, птички поют. Погода прекрасная. Но речь не об этом. Последнее время я стал полюваться больше Яндекс.Зеном. И мне там понравилось. Реально там и алгоритмы лучше работают. Нежели на Ютубе рекомендованные подаются ролики. Не всякие там батл гнойны, которые мне достали одно время они Просто вываливались. Всякая фигня. Вот, а там вот такой, ты смотришь тематику, потом твой показывают. Интересно, и там можно. Не только, как птица. не только смотреть, но и читать тексты, фотографии. Смотреть. Также и выкладывать. Поэтому пока я не окончательно перехожу на .Зен, буду, так как многие уже перешли на эту площадку, блогеры, которых я смотрю, Вот их я буду смотреть уже на Яндекс.Зене, остальных я пока буду смотреть на Ютубе. Кто не переключился, не перешел. Ну, в дальнейшем планирую вообще завязать Ютубом. Мне кажется, он себя жил. YouTube. И Яндекс.Дзен там более такой приятный интерфейс, особенно под мою тематику. На YouTube буду выкладывать, ну, такое. Сначала на Яндекс а потом, может быть, по инерции еще буду выкладывать пока на YouTube. Так что всем рекомендую. Именно Яндексен, не свой канал. Это уже ваше право. Но ссылку я кину в описании. Там будут не только ролики, но фотографии, даже тексты так как на за я зарегистрировался еще в 2018 или 2019 году, но именно ради, не ради видеоформата, видеоформат я тогда и на Ютубе, на ради таких вот небольших текстов, фотографий. Потом уже стал видео выкладывать, со временем они разрешили, сначала там не было такой возможности. Была дополнительная площадка Яндекс.Эфир, я там тоже когда-то был, потом ее закрыли, к сожалению, обещали перенести всю информацию на Яндекс.Дзе, но почему-то они это не сделали. То есть заново ролики загружать. Но если кто хочет перейти туда, единственное, с YouTube. Единственное, там надо делать перекрестную ссылку с YouTube канала и на Яндекс.Дзен. даже не на YouTube, на Яндекс.Дзен сделать, на и на YouTube канал, чтобы они не заблокировали по авторским правам, потому что они... у меня уже такое, у меня такое было. Так как они, видимо, как-то ролики следили, что они есть на YouTube. И написали, что нарушение авторских прав. Я потом доказал, что это авторское. Точнее, не мой даже канал, а детский. Старые детские ролики выкладывались. Хлопа. И было указано, что в ленте отражаться не будут, только в ленте у подписчиков. Мы ну, это не особо интересно. Поэтому немножко поспорили с Яндекс.Дзеном. Но они быстро, где-то на, на первый день они описали проблему, как ее решить. Мы решили, указали все. Они сказали, что Будут проводить проверку в течение двух недель. Ну, дня через два уже все разрешили, написали, что да. Контент соответствует. Все правильно. Вот, некоторые приходят на ротуп, но ротуб мне что-то пока не нравится. Это тоже есть, но так. Редко-редко что-то выкладываю. И... и ничего там не смотрю. Поэтому мне не нравится. Уже если пользуешься площадкой, то долго как что-то выкладывать, но ну, и как зритель. А на Яндекс ну... Не... Но... Вполне там они и алгоритмы сейчас настроили. Интерфейс и творческую студию выучают с каждым, каждым днем, конечно, с каждым месяцем, без коммиссов что-нибудь новое вводят. Ну, такой нестандартный ролик, жалко, конечно, оставаться с YouTube. Там как бы уже привык обжился. И они рекомендованы ударить не то, что я хочу почему-то. То, что я выкладываю, стараюсь, они как-то. Не ранжируется, как называется. А то, что просто выложил не необработанную, так, или что-нибудь скрипал, опа, просмотры идут. Мне это не нравится. На экзене, конечно, подписчиков будет намного меньше. Сейчас у меня почти 10 тысяч. Куда-то накрепались, не знаю. Вот, а на экзене там пока 228 или сколько там, Я не знаю, может, меньше, может, больше. Не каждый день смотрит смотрю туда. Но ну, выкладывать там постоянно. Такая информация у меня просто море. Считай. 300 гигабайт. Уже да. Но еще на телефоне писал. Надо вот эту птичку заснять. Ладно, все, всем прощаюсь. До встречи на Яндекс. ним.